다다임! Вновь братишка Scratch наткнулся на вполне достойную и интересную игру. В эфире, друзья, SnowRunner – Это симулятор вождения по бездорожью, по пересеченной лесной местности, по арктическим склонам и так далее. Я думаю, многие, кто играл в серию Tires, знают, о чем эта игрушечка. Но моя задача на сегодняшний видос продемонстрировать вам и сделать небольшой обзорчик всех, основных моментов и нюансов данной игрушечки. Ну что ж, у нас в эфире SnowRunner. Давайте, ребятки, начнем совершенно новую игру и посмотрим, что же это за симулятор вождения а, такой. Но перед началом видео попрошу о малюсенькой просьбочке. Поставь, пожалуйста, лайкос под данный видос, а я буду радовать тебя новым годным контентом в мире игровой индустрии. Ну что ж, приступаем. Добро пожаловать в Мичиган. Спасибо, что решили принять участие в восстановительных работах после нового нового наводнения. Мы сейчас ремонтируем обрушившийся мост и нам нужна любая помощь другой дороги на тот берег реки. А, нет, сначала найдите наблюдательную вышку и посмотрите окрестности. Это первая задача. Затем найдите грузовик, на котором можно будет доставить на место стройматериалы для ремонта моста. Вторая задача. И третья задача. Когда мост отремонтирует, вы сможете добраться до своего первого гаража. Ну что ж, принято понято. Как всегда, Приступаем. Так, ну что ж, пробел снять с ручного тормоза, завести двигатель просто-напросто клавишей W. Ну что ж, дает нам вот такой вот неплохой шевроле. Не вижу, какая-то какая марка. Да, ну, то есть, ну, марка-то я вижу, какая, какая модель шевроле. В общем, внедорожник какой-то дают. Я так понимаю, 4 на 4 все дела. И давайте-ка, ребятки, начнем. Вот так вот он выглядит. Приближаем, отдаляем. В принципе, все то же самое, как и в Spintaires. То есть, у нас практически. Пока что управление а, совпадает. Так, ну что ж, а, прежде, чем, прежде всего нужно обследовать а, окрестности. А, нажмите М, чтобы открыть карту. Давайте посмотрим, друзья, на нашу карту. И что мы видим? Ровным счетом ни хрена, ведь тут сплошная темнота. Блин, зачем мне смотреть на карту, если здесь сплошная темнота? А нет, друзья, немножко отдалив, мы понимаем, что у нас здесь есть кое-какие окрестности. Я смотрю, даже исследованные частично, но наша область пока что... Закрыто. Кстати, как заявляли сами разработчики, в этой серии в SnowRunner карты будут гораздо больше, чем а, в предыдущей а, версии этой игры, похожей. Поэтому, ребятки, нас ждут грандиозные поездки и впечатляющие, а, впечатляющих масштабов а, пейзажи. Приготовимся, ребятки, и приятного просмотра. Так, ну что ж, здесь показана текущая задача. Давайте доберемся до наблюдательной вышки. А, жмем ОК, и я так понимаю, мы его находимся... Вот здесь, кстати, на карте отображается нас Наш шевролет SK1500. Тут мы можем посмотреть его модельку. Вот это, я так понимаю, местность, которую мы обследовали... Так, вот здесь у нас, значит, какие-то объекты указаны, нажав на которые мы сможем сразу же переместиться. Да, в данном случае нас интересует наблюдательная вышка номер 1. А, так, ну и все у нас органы управления карты здесь представлены. Я думаю, с этим разобраться не составит ни у кого а, труда. Так, ну что ж, выходим и давайте уже прокатимся, друзья. Прокатимся на этом замечательном Шевроле. Мне прям интересно, как он потянет. Так, заводим двигатель. Отлично, заводится наш движок. Чувствуется у нас американская Мощь, да, у нас под капотом Неизвестно сколько сил, но я думаю Что этот автомобиль справится с любым Практически бездорожьем Так, ручной тормоз, ребят, снимаем с ручного тормоза Ой, как нас сразу в бок повело, видали Как сразу же, видимо, это нас сразу же в канаву Относит да, также сами разработчики заявляли, что здесь будет полностью переработан грунт и более сделан под реализм Не знаю, посмотрим, как это у нас выглядит, давайте, ребятки, смотреть Так, ну что ж, вот мы едем, вот мы немножечко буксуем Немножечко с пробуксовочкой, да, не сразу, ведь мы сразу же, ребят, нас, нас кидает на полнейшее бездорожье Как никакой нормальной дороги здесь а, нет Ну давайте прорываться Так, найдите наблюдательную вышку, наша основная а, цель Вот так вот можем покручивать камеры в разные стороны Вождение, пониженная передача. Во время езды по пересеченной местности можно переключиться на пониженную передачу. Скорость замедлится, зато снизится риск забуксовать. Удерживая левый shift, поверните в стороны, чтобы включить пониженную передачу. Окей, принтер поинт Ага, то есть, когда мы нажимаем левый shift, мы задействуем вот эту вот, типа, типа переключение. Видите, модуль у нас в правом нижнем углу экрана. Мы, я так понимаю, ставим на элочку и у нас передача, да, смотрите, даже пишется пониженная. То есть, это стандартная автоматическая коробка, коробка передач. Это у нас нейтралка. Да, и это у нас пониженная передача, да, на ней мы, скорее всего, будем лучше преодолевать вот такие вот, э, вот такой вот брод. Так, ну, ну что ж, ребят действительно грязь как-то прям вообще классно здесь э, сделана. То есть мы прям едем и видно, что рассекаем своими колесиками вот эти тонны грязи. И как-то, знаете, ребят реалистично смотрится то, что у нас колесики даже намокают сразу же. Ну, прикольно сделано, прикольно. Так, ну что ж, едем дальше. Вождение, полный э, привод. Ваш автомобиль оснащен подключаемым полным приводом. Попробуй, полный привод облетевает. Движение по сложной местности, но повышает расход топлива. Нажмите Е, чтобы включить а, полный привод. Но я, в принципе, и так справляюсь. Зачем мне полный привод? Разве я не завязну где-нибудь по самой уши? И тогда мне точно он понадобится. Ну, а пока что, нахрена он мне сдался? Но ну, похоже, в тот момент настал. Стоило мне только сказать, ребят, да, наш грузовичок, точнее, не грузовичок, а наш просто наш, наш внедорожник все глубже, смотрите, погружается в пучину, и мы просто уже не вывозим, да? Не зря мне сказали включить полный привод, но, в принципе, на заднем вывожу. Давайте попробуем, друзья. Так, на Е Полный привод и что у нас происходит? Тихо-тихо. Во, во, во. А почему назад мы не можем ехать? А чтобы поехать назад, друзья, нам необходимо через shift включить заднюю и мы поедем назад. Все правильно. Пока, ребят, побуксуем. Я просто хочу посмотреть, как у нас тут грязюка выглядит. Да, грязюка, конечно, выглядит классно. А, как использовать лебедку? Если вы забуксовали, то можно воспользоваться а, лебедкой. Давайте на пониженный включим и пойдем вперед уже. Ну, это принято понято. Так, на обычной дороге лучше отключить пониженную передачу. А, левый shift плюс... Я понял, понял. Я понял тебя, советчик ты, мой дорогой. Так, ну все, ребят, выдвигаемся. Так, отлично. Преодолели мы эту грязюку. И теперь можно спокойно двигаться на обычной передаче, чтобы у нас расход... Так, и полный привод, кстати, отключаем, чтобы расхода топлива у нас сильно большого не было. Так, ну что ж, продолжаем, ребят. Пора ехать. Пора двигаться. Наша машинка себя ведет по-разному. Кстати, мне интересно, знаете, что проверить? Как эта машинка выглядит в кабине? А где у нас а, вход в кабину? Опа! Классно! Слушайте, ребятки, это просто обалденно! Я помню, что в прошлой серии в Spin Tires у нас внутреннее оформление кабин было, знаете, так себе. А здесь, вы смотрите... У нас и тахометр отрабатывает, я наверное, я более чем уверен, что у нас а, все датчики, приборы, которые показывают уровень а, топлива, тоже, наверное, отрабатывают и так далее. Ребятки, классно выглядит интерьер нашего авто и гораздо приятнее, я вот, я вот прям чувствую, что гораздо приятнее именно вот а, с таким интерьером водить авто, нежели как у нас было в прошлой версии игры. Так, ну что ж, ребятки, едем. Кому интересно, можно вот так ехать, кстати, также можем поглядывать назад, как там мы буксуем, как там у нас с грязью все в порядке. И потихонечку, ребятки, передвигаемся. Ну что ж, напоминаю, что у нас обзорчик на игрушечку под названием Snow Runner. Это значит новый симулятор вождения по бездорожью, где нам необходимо будет даже выполнять кое-какие задачи, ребятки. Мы не просто тупо будем колесить по пересеченной местности, а еще а, в процессе выполнять какие-нибудь интересные задачи. Первая наша задача, это, конечно же, достичь а, вышки, на которую сейчас мы с вами и а, пытаемся добраться. То есть, вон она у нас маркером, смотрите, она от, отмечена на, на, на, прямо у нас перед глазами, и мы туда сейчас пытаемся добраться. Неплохо, кстати, едет этот внедорожник, да, даже без подключенного полного привода, без пониженной передачи. Смотрите, как у нас машинка уже вся запачкалась просто. Ну, а вы что хотели? Это все-таки бездорожье, черт возьми, наш парень чувствует себя Отлично, смотрите, ребятки, как у нас Крутит он весело и бодренько Руль поворачивает головой Как его там весело трясет Так, ладненько, едем Так, правильно мы едем, давайте глянем на карту Да, вижу, что правильно Мы на правильном пути, друзья Едем куда а, нужно нам опять предлагают свернуть на бездорожье. А почему я не могу проехать прямо? Подсказочка. Осмотр местности. Вам встретятся различные типы местности. Дорога с покрытием, грунтовка, жидкая грязь, вода, каменные особи, снег и лед. По любому бездорожью сможет проехать только самый опытный водитель на специально оборудованном автомобиле. Поэтому иногда лучше найти объезд. Информацию о разных типах дорог и бездорожью можно найти в соответствующих разделах кодекса на ESP. Так, секундочку, смотрим. Да, у нас имеется вот такой вот кодекс, и мы можем здесь посмотреть кое-какую информацию по поручениям, да, а, по контрактам. Кстати, можно контракты брать, выполнять, навигация и так далее. Ну, я думаю, ребятки, с этим разобраться будет несложно, а мы будем пока разбираться по ходу действий. Ведь у нас всего лишь первый взгляд и небольшой обзорчик на возможности этой игры. Так, ну что ж, ребят, выдвигаемся дальше. Нам предлагают свернуть... А где здесь, кстати, поворотник? Можно включить поворотник? Или же нет, я бы, наверное, включил поворотник э, путем. Не получается. Так, опа, это у нас сигналочка. А ну с дороги все. Так, фары, кстати, можно включать. Это что у нас такое? Но они у нас уже по умолчанию включены. Сейчас я вижу. Это что у нас? Типа дальний свет подключается? Так, а где просто-напросто выключение этих фар? Опа, я понял. Я вас понял, то есть нажав на V, мы получаем доступ к различным функциям нашего авто и к лебедке в том э, числе. Вот здесь вот видите передние точки, это у нас точки, которые отвечают скорее всего за лебедочку. Если мы потянем, то мы сможем пристыковаться к любой из частей, типа будь это какое-нибудь дерево или еще что-нибудь, мы сможем пристыковаться и вытянуть наш автомобиль из любой практически ситуации. Так, ну что ж, продвигаемся, так убираем этот интерфейс и давайте попробуем проедем по... Вот этой вот грязюки. Вновь испытания без них просто как без пряников. Так, ну, ну что ж, опять мы завязли. по Самое не хочу. Придется включать, наверное, пониженную передачу. Давайте это сделаем. Так, переключайся. Переключайся, родной. Так, переключаемся на пониженную. И потихонечку начинаем преодолевать. Да, плохо на самом деле. Даже на пониженную едет. Но едет. Давайте включим полный привод все-таки. Да, полный привод это наше... Э, все, с полным приводом мы вообще из любой грязюки просто выбираемся. Зритель, что ты думаешь по поводу игры? Какие у тебя уже сложились впечатления? Пожалуйста, напиши мне об этом в комментариях. Братишка Скрэч тебе всегда ответит. Ну, а мы продолжаем играть в SnowRunner, Специально для вас делаю совершенно новый обзорчик на Начальные возможности данной игры. Так, у нас впереди ручей. Черт возьми, как преодолевать ручей. Наверное, просто-напросто на полном приводе и на скорости. Да, давайте-ка ворвемся уже. Наверное, просто передачу врубим, чтобы побыстрее проехать. Опасный уровень воды тянет, тянет наш грузовичок. Смотрите, как классно намыкают колеса. И остается после эффекта намокания. То есть он не сразу. Короче, ребят, для любителей это здесь вот эти все моменты их подрихтовали до максимума. И здесь теперь при разных условиях у нас машинка чувствует себя по-разному. Так, ну что ж, преодолеваем. Снова выезжаем мы на дорогу. Снова у нас небольшой такой брод. Опять в грязюку. Да нет, тут вроде бы нормально, тут жестко. И мы подъезжаем к автозаправочной а, станции. Здесь можно заправить любой автомоби... автомобиль. Заправка как ремонт бесплатно. Как это? Бесплатно. Что такое? Я в, Я в сказку, что ли, попал? Бесплатная? Вы серьезно? Заправка? <смех> Ни хрена себе! Зап заправка бесплатная? Ну ладно, ребят, эта игра можно списать на то, что это просто игра. Так, поехали. Так, подъезжаем к заправочной станции. АС, АЗС. Блин, как-то странно подъехал. Как-то как странно. Давайте, ребят, пучком подъедем. Так, ага. Задняя, кстати, у нас сразу же включается. То есть, не обязательно там а, включать рочку, да, через Shift. У нас просто нажатием назад а, включается задняя скорость. Так, секундочку. Вот у нас что, дождь пошел? Да, друзья, дождливая погода ненастная. Так, ну что ж. А, нажимаем на С. Видим, что у нас сейчас 70 из 80 литров. Мы заполняем на F а, топливо и едем а, дальше, так, ну что ж, до вышки осталось всего ничего, давайте еще раз глянем, куда нам надо поехать, ага, я вижу, что правильно мы едем, нам необходимо сейчас просто-напросто спуститься вот по этой тропочке, ой, какой дождь пошел, а как у нас в кабине во время дождя, ой-ой-ой. Да, вроде бы как бы не особо ощущается. Нет подтеков никаких. Ну, я вам так скажу, что у меня комп не совсем хороший. Поэтому думаю, что на высоких, на самых настройках у нас будет все в порядке. Блин, еще и дождь пошел. А это значит, что еще хуже нам будет. Неужели мне при... придется преодолеть эту яму сейчас? Давайте, ребят, преодолеваем. Ставим на пониженную. Я думаю, сейчас у нас все получится. Так, поближе, поближе подъедем. Давайте посмотрим, как нас Шевроле утопает просто в грязи. а нифига себе, прям передок практически скрыло. Не знаю, ребятки, выберусь ли я. Из этой грязюки или нет Но я думаю, что да, потому что я на полном приводе еду И плюс еще на пониженной передаче Должно, ребятки, получиться Да, получается, я смотрю, хорошая машина Я думаю, что в реале мы бы, наверное, не выехали Но у нас полный привод и хорошая машинка Мы справляемся Так, переключаемся на нормальную передачу И выключаем полный привод Здесь грунт вроде бы жесткий Давайте едем э, дальше Потихоньку, помаленьку, я смотрю, мы достигаем нашей первоочередной цели это вот эта вот разведывательная вышка. Так, у нас во время дождя, интересно, машинка намокла. Вроде бы, как бы, да, но не сильно это шибко заметно. Так, ну что ж, подъезжаем к вышке. Здесь у нас подъем. Блин, в подъем у нас техника наша очень медленно поднимается. Ну, наверное, оно так и должно быть, особенно во время дождя. Мы больше пробуксовываем, чем едем. Смотрите, просто одна пробуксовка идет. Так, так, так, так, так. Буквально вгрызаясь в грунт, мы забираемся на эту гору. Да, да, да. Все-таки классная машинка, блин. Если бы не она, я бы, наверное, на другом на чем-то, я бы точно не заехал. Так, ну что ж, наблюдательная вышка у нас достигнута. И мы нашли первую наблюдательную вышку. Каждая обнаруженная вышка открывает часть карты, чтобы отремонтировать мост. Нам потребуется более мощный грузовик для перевозки стройматериалов. Откройте карту и осмотрите местность. Зайди задание. Значит, найти грузовик для перевозки стройматериалов к месту, к ремонту, к месту ремонта моста. Окей, принято, понято. Давайте нажмем «М» и посмотрим на карту. Вот такая, ребятки, карта у нас открывается. Но это всего лишь часть только местности. Я так понимаю, достигая вот этих вот вышек, наблюдательная вышка, еще одна и так далее, мы будем открывать целиком всю карту. Вот, видите, нам тут даже подсказочка дается, что каждая обнаруженная вышка открывает часть карты. Важные объект задания улучшения автомобиля пока что скрытый в тумане. Ну что ж, принято, понято. Так, нажми, нажимая на правую кнопку мыши, можно разместить на карте точки, чтобы облегчить поиск дороги к цели задания. Вы можете удалить последнюю установленную точку, нажав на, на, на ролик или очистить маршрут, целиком удерживая ролик. а Просто попробуйте построить свой а, маршрут. Но мне нужно сейчас вот сюда, вот здесь вот грузовик у нас. Я нахожусь вот здесь, вот тут вот моя машинка, видите, отображается. Так, нам необходимо тогда выехать сейчас. Как поставить -то? Подождите. Мне говорят, что можно так. нажать сначала ОК и начинаем разметочку. Так, вот моя машинка. Вот она, маленькая такая. Так, нам надо вот сюда проехать, скорее всего. А потом вот сюда, сюда. Давайте наметим свой маршрут, как нам там говорили, чтобы нам было попроще. Так, мимо вот лесопилки. Потом вот сюда, потом до этого поворота. Здесь налево мы уходим. И вот здесь, по сути, наш а, грузовик. Так, ну что ж... А... Перейти к игроку на хоум, переходим сразу же... А, это на карте мы можем перемещаться. Так, ну что ж, помечен у нас помечен маршрут, и сейчас мы будем придерживаться данного маршрута. Так, есть ли какие-то у нас меточки? Да, ребятки, есть меточки. Вот у нас уже одна сигнализирует о том, что мы наметили. Ну что ж, давайте выдвигаемся потихонечку. Так, у меня стоит нормальная передача, и будем опять пробовать вгрызаться в грунт и... Достигать определенных а, целей. А какую-то мини-карту здесь можно открыть? Я что-то пока не вижу. Только у нас большая карта есть. Так, нам надо туда наверх. Все, поворачиваем. Давай, родной. Давай, Шевроле. Рви, рви. Вся надежда только на тебя. Блин, горочка. Так, полный привод нас спасет. Полный привод здесь просто-напросто необходим. Иначе мы вообще не влезем в эту горочку. Подъемы здесь, ребятки, очень резкие и, блин, реально на обычной передаче сложно их преодолеть. Ну, ладненько, мы справимся. Я думаю, на полном приводе. Так, здесь можно отключить, потому что здесь мы катимся с горы. ехо Вот так вот мы смотрим. Это все выглядит из кабины у нас. Кстати, можно свет подключить, но свет пока что у нас как-то не особо ярко смотрится. Че, мы застряли, что ли же, а? Так быстро? <с> Уже застрял, ребятки. Давайте на полном приводе тогда выезжать. И плюс пониженное. Ну, пониженную можно не включать. То есть, полный привод, он и на обычный на обычном режиме коробки передач работает нормально. Кстати, вот там у нас внизу показывается, на какой мы скорости едем Третий сейчас у нас стоит Из пяти Да, переключается у нас передачка Так, тихонечко, аккуратнее, не побей машинку Кстати, здесь, ребят, видимые повреждения авто тоже имеются Поэтому надо быть аккуратными Как же нас таскает-то а? Так, теперь нам налево, налево, налево Надо уходить, отлично Да, я стараюсь придерживаюсь дороги Потому что по ней, мне кажется, как-то нам попроще будет проехать Нежели там какие-то объекты Нежели прям по пересеченной вот этой местности так, ну все, едем, едем, едем, здесь поворот налево, уходим налево, оу, как нас подбрасывает, что-то я прям на полном газу, меня прям в стороны бросает <laughs> водила, а, водила с приписочкой дальше на букву М, но не буду говорить нехорошее слово, иначе что-нибудь заблокируют еще, ладненько. Так, ну что ж, подъезжаем мы, вот наша ключевая цель, обнаружена новая машина, а, а, GMC MH 9500, какой-то тоже американец грузовичок у нас, пожалуйста, предоставляется нам, и как же в него пересесть, так, нажимаем Нажимаем на V, э, заглушить, так, а как вы выбрать-то а, просто мышкой? Заглушаем движок нашего авто, и нам просто-напросто предлагают пересесть вот сюда. Отличненько, вы нашли свой первый шоссейный грузовик. Этот грузовик предназначен только для езды по дорогам, постарайтесь не заезжать на нем в болото или в глубокую грязь. Информацию о разных типах автомобилей можно найти в соответствующих разделах кодекса Escape нужно нажать... Чтобы посмотреть. Так, ну что ж, чтобы сесть в машину, откройте мне. Так, это я уже сделал. Не надо мне после того, как я сделал, высылать подсказочки. Но это у нас, ребятки, вступление. Без подсказочек тут никак. Ну что ж, заводись, наша первая колымага. Большая, здоровая. Поехали, прокатимся. Вот это движок. Вот это выхлоп. Вот это движок. Вот это габариты, друзья. Я понимаю. Так, ну что ж, это мне уже нравится. Какова наша цель? Давайте посмотрим по карте. А наша цель добраться на этом грузовике, добраться на грузовике, наверное, куда-то на склад за какими-то ресурсами, да, чтобы отремонтировать мост. Ведь нам же поставлена задача отремонтировать мост. Где наши задачи, кстати, можно посмотреть. Так, кодекс, а список задач, ну вот я на карте смотрю обычно. Так, вижу городской склад, лесопилка, это рядышком и автозаправочная станция. Так. А где у нас а, задачи? Перейти к игроку, это понятно. Так, кстати, вот здесь отображаются все автомобили, которые имеются. Ну вот, а, здание, а, задание. А, вот, у нас, кстати, вот здесь еще есть одна вкладочка, контракты можно взять. Так, а здесь что? Поручение, контракты, а, поручение, е. не вижу. Надо, наверное, подождать. Ну давайте прокатимся. Так, с ручного тормоза снимаем и прокатимся. Мне кажется, что нам надо ехать куда-нибудь к городскому складу. Что-то я где-то упустил. Давайте прокатимся. Так, свет мы включили. Все отлично у нас в этом плане. Ну, давай, GMC, топи как следует. Так, посмотрим. Ну, да, мне, скорее всего, вот сюда и нужно, на городской склад. Здесь у нас именно какие-то ресурсы для моста для нашего... Так, так, так пропустить время перейти к игроку карта мира и так далее так ладненько выезжаем давайте маршрут наметим какой-нибудь а, так мы здесь сейчас находимся вот тут вот так проедем сюда а потом сюда потом вот сюда и так далее здесь наверное проедем вот так Здесь вот, вот так И как раз таки подъедем вот сзади На городской склад Так, ну что ж, поехали А у нас продолжается, продолжается ребятки, дождичек идти Продолжает идти только, на, только нам все усложняет Ну ничего, прорвемся Так, на этом авто нет полного привода это во-первых, но из-за того, что у него большие широкие колеса, я думаю, он неплохо будет справляться с... и неплохая у него достаточно проходимость. Мне сказали, не заезжай в болото! У меня прям была в мыслях такая идея заехать куда-нибудь в болото. Чем больше грузовик, типа, тем глубже его надо засадить куда-нибудь. Ну ладно, меня предупредили, поэтому будем стараться двигаться только по дорогам общего пользования. Так, ох, как он шумит в кабине-то! А вот это просто-напросто какое-то ведро! Вы посмотрите, ребят, как классно выполнено вот это все внутри да? То есть все спидометры, тахометры, все отрабатывает, даже анимация есть, смотрите, всяких элементов. Не, конечно же, вот с интерьером отдельное спасибо разработчикам за то, что сделали как надо, потому что в прошлой версии в Spintires, да, я про нее все, на нее все ссылаюсь, вот эти все элементы были, конечно же, выполнены... Не очень-то хорошо. Да, мне прям нравится вот в кабине сидеть и кататься. Просто здесь прям трясет классно. Такая, знаете, атмосфера реально хардкорного водилы, который пытается лезть по бездорожью через непроходимую а, местность. Так, ну что ж, мы уже подъезжаем. У нас какое-то поселение, я смотрю, да, слева-справа. У нас дома пошли. Давайте вот такого, от, от такого вида попробуем. Да, мы едем по, по нашему маршруту и едем на склад Так, 40 метров осталось нам до цели. Так, нам надо, наверное, туда, да, сейчас налево поворачиваем. Так, осторожней, главное не снести чей-нибудь соседский заборы. Значит, сосед выбежит мне, меня матами обругает. Так, секундочку, так, нам теперь на, направо надо повернуть, отлично. Как все-таки помогает вот этот вот проложенный заранее маршрут, потому что реально, когда ты едешь, начинаешь путаться. Особенно, когда ты едешь по местам, которые до этого момента тебе незнакомыми были, да. Я играю практически в эту игру, ребятки. Первый раз специально а, для вас. Так, ну что ж, подъезжаем к складу. Подъезжаем вот на таком большом автомобиле грузовом. Сейчас нам необходимо будет затариться какой-то продукции и отвезти ее к месту ремонта моста. Так, ну что ж, а, подъехали мы или, или же нет? Секундочку, куда дальше? Так, прямо, наверное, надо проехать. Так, что-то как-то нашу камеру бросает иногда очень сильно. Ага, вижу склад. Едем как раз-таки туда. Поворачиваем так налево а это что такое смотрите Ага, это что такое сохраняемся похоже на прицеп на какой-то да похоже какой-то прицеп друзья он так не кажется, так ох ты обнаружил новый прицеп. К грузовику можно цеплять найдены на местности прицепа. Для этого нужно открыть меню функции. Если не получается прикрепить прицеп, причины могут быть самыми разными: расстояние, угол оборудования и так далее. Понято, принято, чтобы подсо... присоединить в машине прицеп, нужно подъехать к нему задним ходом, подъехать достаточно близко, открыть меню функции и выбрать присоединить прицеп. Так, ну что ж, осталось самое легкое, к нему подъехать. Блин, он как-то стоит вообще неудобно. А как мне к нему подъехать, то не зацепив на нить? Ой, ой, ой, ой, ой, знак сшиба! Я, я надеюсь, этого никто не видел Я надеюсь, никто не видел, да, я говорю, из меня водила еще тот Секундочку, не зацепи внедорожник, блин Аккуратней, так, я разворачиваюсь, пытаюсь Мне надо подъехать, зацепить прицеп Пытаемся это сделать максимально осторожно И аккуратненько, секундочку С задним ходом, легонечко, давай, не торопись не, Некуда нам торопиться с тобой, братишка Подъезжай, ой-ой-ой, тихо-тихо, мне как бы вывеску это еще не снести Блин, все прям специально расставили таким образом, чтобы мне было сложнее подъехать. Да, давайте аккуратненько. Блин, а я трубой не задену за эту вышку. Эту... ой ой ой ой ой Ха -ха -ха. Не так-то все просто, оказывается. Да, друзья, не так все просто, как оказалось. Давайте попробуем сейчас ä, проявим все-таки смекалку и проедем как-нибудь. По идее, здесь можно проехать в эту дырочку, если подъехать прям вообще прям вот-вот-вот-вот прям тютелька в тютельку что называется, вот прям близко если я к заборчику буду держаться и его не снесу, то я могу проехать к этому прицепчику даже не задев! Задеваю, нет? О, отлично, отлично, как-то получилось, да, так, все, я думаю, что сейчас можем прицепить так на В и вот здесь вот нам надо закрепить так, отлично, отлично, друзья, прикрепили мы прицеп, и давайте уже с этим прицепом, так, а как, а что с ним надо сделать? У нас что, кстати, в прицепе, давайте глянем, это какие-то коробки, мне они вообще нужны или нет, да, можно как-то, я не знаю, распаковать грузы, давайте попробуем распакуем груз, так, распаковали, и удалить, наверное, его надо, потому что мне надо сейчас будет загрузить что-нибудь другое. А удалять груз мы будем куда? Опа, просто так, что ли? Я не понял. Что-то прям вообще как-то просто. А там еще есть груз? Так, просто, ребятки, удаляем груз мы на квестик. Я надеюсь, что я удаляю все правильно, потому что этот груз нам вроде как не нужен. Так, ну что ж, выбираемся отсюда. Так, выбираемся. Давай газуем, газуем потихонечку. И нам сейчас надо... Так, давайте мы, наверное, задним ходом сначала его вывезем туда. Потому что здесь сложновато выбираться да. -яй -яй. Ой, какая неудобная сцепка Ой, как мне не нравится с такими тележками выкатывать Я еще по фарминг-симулятору помню Блин, засада какая Но мы сейчас постараемся Мы постараемся выехать несмотря ни на что Да, сейчас надо нам просто-напросто выехать с этой тележечкой Вот сюда вот практически все И теперь аккуратненько а, вперед Сейчас мы развернемся и заедем на наш склад Блин, главное ничего не порушить здесь да, я думаю, что с прицепом мы сможем сразу же все привести для ремонта моста. Блин, неудобно как-то я выехал. Секундочку. Аккуратней водила, аккуратней. Главное, не зацепи что-нибудь лишнее. Не повреди здесь городские построечки. Не для тебя ведь это все строилось, правильно? Чтобы ты здесь гонял на своем огромном GMC и выносил а, все на своем пути. Нет. Аккуратненько подъезжаем. Так. Мы уже в зеленой зоне Я думаю, что и задний прицеп, наверное, нужно В эту зеленую зону загнать Или в красную тоже нужно загнать, секундочку Мне прям как будто бы подсказывает, что красный прицеп В красную зону, а зеленый Наверное, в зеленый я смогу загрузить Свой большой грузовик Так, ну что ж, жмем буковку В а, Удалить груз я удалил а, па па а где загрузить груз? Не вижу я Или мне все-таки, ну, как будто мне подсказывает Что надо все-таки заехать в красную область так, так, так закрыть функции, а, потому что красная это вроде бы с краном с таким, это скорее всего область для погрузки. Но давайте аккуратненько подъедем, да, аккуратненько, тихонечко, никуда не торопясь. Так, управление грузом давайте откроем и теперь, так заглушить, пересесть, эвакуация, показать урон, так это понятно. А, так, я вроде бы подъехал, закрыть функции или еще не подъехал? Что-то как-то странно. Сохранение. Так, я вроде бы подъехал или нет? Так, теперь что? Смотрим. Так, вот тут у нас, в принципе, показывается какой-то груз. Так, а как грузить-то его? Удалить груз-то я удалил уже. Удалить я уже удалил, да. То есть у меня ничего не осталось. Так, а теперь что надо сделать? Пересесть, эвакуация, удалить груз. Как загрузиться-то здесь? Как загрузиться, ребята? Подскажите, пожалуйста. Так, закрываем функцию. можно надо еще подальше проехать? Ну что, теперь можно загрузиться или нет? Тип, опа, вроде бы появилось. Давайте посмотрим. Так, удалить груз... Загрузиться Показать урон Так, а на что надо нажать-то, я не пойму Так, Может на карту надо нажать и здесь, отсюда грузиться как-то, нет? Так, смотрим, ремонт стражного моста Вот наша задача Что мне нужно? Этот контракт состоит из двух заданий И следует выполнять в определенном порядке Давайте нажмем а, и подпримем контракт Так Ага, доставить к старому мосту Давайте примем контракт все-таки Да, надо было принять контракт, прежде чем начинать а, постройку моста Я что-то сразу же ринулся к его принятию Так, ну что ж, а, все, появились новые метки Метка на территории города Это склад, который, на котором мы забираем груз а Метка разрушенного моста Это пункт назначения Давайте отправимся к складу в городе Ну, в принципе, я уже здесь, друзья Я уже опередил немножко события Да, и скорее всего, мы не могли по этой причине Не могли загрузиться, потому что у нас не был принят контракт так, ну что ж, металлические реки и деревянные доски. Ну что, теперь ты вы мне дадите загрузиться или же нет? Ремонт моста, друзья. А, приступим к ремонту моста. Эта машина может перевозить груз. Каждый кузов. Или прицеп характеризуется определенной грузоподъемностью, которая измеряется в ячейках. Этот грузовик вмещает две ячейки груза. Найти строематериала нужно нам для ремонта моста и доставить их к месту проведения работ. Но ну, мы уже на месте, мы уже на месте загрузки стоим, и нам за. Ох ты ж, елы-палы! Неужели, друзья? Это просто офигеть! Как много надо было сделать, чтобы погрузить эти а, штуковины. Так, выбранный груз можно погрузить несколькими способами. Автоматическая погрузка простой быстрый способ, для которого не нужен. Кран. Так, ну что ж, металлические реки мы, смотрю, загрузили. Черт, надо было на лесопилке взять доски. А, ну что ж, деревянные доски, друзья, поехали грузить деревянные доски именно на лесопилочку. Оставляем тогда прицеп а, второй пустым, потому что нам пригодятся а, места. Так, Ну что ж, выдвигаемся, у нас тем временем стемнело, закончился дождичек. И мы выезжаем, ребятки, на лесопилку за а, досочками. Я думал, что здесь можно доски погрузить. Оказывается, друзья, здесь погрузить доски нельзя. Так, давайте проложим себе маршрут. Так, убираем маршрут полностью. А нам необходимо сейчас выехать сюда, потом сюда, потом вот сюда. То есть, собственно, откуда мы приехали, друзья, с вами, нам нужно в обратную сторону сейчас и уехать. Забрать те самые а, доски с лесопилки. Так, и вот сюда нам нужно. Так, наверное, вот эту мы уберем. Вот сюда заезжаем. Вот сюда проезжаем через лесопилку. Хотя лесопилка показывается значочек, что у нас вот э, здесь. Нам нужно вот сюда. Так, ну все, ребят, маршрут проложили и выдвигаемся. Погнали. Погнали, друзья. Да, не получилось у нас с первого раза как надо. Получится обязательно с авторова. Так, ну что ж, ребят, напоминаю, что у нас продолжается обзор игрушечки под названием SnowRunner. Это у нас симулятор вождения по бездорожью от а, знаменитых разработчиков Focus Interactive, которые сделали фарминг-симулятор и еще кое-какие интересные игры. Поэтому, ребятки, всем любителям жанра советую заглянуть. Очень интересный симулятор вождения с очень реалистичной физикой грязи, воды, снега и прочего. Да, ребятки, это здесь выполнено классно и можно смело заходить и смотреть. Так, ну а мы, ребятки, едем ремонтировать старый мост. Это наша основная задача на сегодняшнюю серию, на сегодняшний обзорчик. Постараюсь все-таки довести дело до конца и довести все вот эти вот компоненты именно на для ну К ремонту моста И посмотрим, как же у нас происходит здесь Ремонт а, моста Так, ну что ж, а мы, ребят, продолжаем ну, У нас, ребятки, полностью стемнело Да, вот второй прицеп и вид из кабинки И мы едем просто в вслепую Как хорошо, что у нас освещение Отличное, да, на этом грузовике Все приборы подсвечены Все сделано по красоте так едем друзья на лесопилку наша основная цель сейчас это загрузиться лесом ведь нам нужно некоторое количество леса чтобы отремонтировать наш мост. И что мне здесь нравится то что здесь у нас сейчас пока что дорогой грунт идет более-менее твердый и наш грузовичок в нем просто-напросто так не вязнет так ну что ж нам надо сейчас налево на лесопилочку необходимо вот этот вот второй прицеп загрузить я так понимаю досками чем, чем... Ой-ой-ой, дерево Дерево зацепил, блин, жалко Мне дерево-то не жалко, мне жалко грузовик свой Точнее, это не мой грузовик, а контрактный То есть мне его дал дядька, чтобы я на него поработал Так, ну что ж, заезжаем в эту область Я так понимаю, здесь у нас будет осуществляться Погрузка нашего второго прицепа древесинкой. Так, ну что ж, нажимаем И смотрим, так, а где у нас все элементы погрузки Что-то я не пойму И куда нам надо было заехать, чтобы загрузиться тоже что-то не пойму особо я Вроде бы заехал я в нужную зону зелененькую. Так, наверное, надо будет опять его а, включить. И это, если честно, друзья, немножечко а, некорректно здесь работает. А, я бы лучше отключал его какой-нибудь кнопочкой. Так, ну что ж, врубаем, значит, интерфейс. И надо бы нам а, загрузиться. Так, распаковывать груз, удалить груз, открепить прицеп, заглушить. А, но нам нужно загрузиться, друзья. Давайте попробуем это сейчас и сделаем. Как переключиться нам на прицеп? Вот у нас прицеп. Распаковать, удалить, заглушить, пересесть. Так, подождите секундочку. Прицепить, прицеп это грузовик, и прицеп второй То есть я вот выбираю и не понимаю, как им взаимодействовать. Как сделать так, чтобы нам можно было загрузиться. -то? Вроде бы я в зеленую зону заехал. Но, так, закрыть меню функции. Ага, C, управление грузом. В принципе, а, все, все, все, все, друзья, наконец-то. Вот, если честно, небольшие нюансы есть в плане, допустим, загрузки-разгрузки. И они очень здесь пока что реализованы не очень хорошо. Ну или просто у меня кривые руки, ребят, я не знаю. Так, ну что ж, деревянные доски, автозагрузка на буковку F. И давайте попробуем погрузимся. Так, грузовик нам не надо, нам нужно загрузиться именно в прицеп И нужно именно, наверное, две штучки. Так, раз и два. Все, ребятки, загрузились, как-то надо все это дело, наверное, закрепить. Секундочку функции. Распаковать груз. Ага, полностью распаковываем груз мы на, об, на всех наших прицепах. Так, ну все, закрепил я, ребятки, груз. Я надеюсь, нам этого будет а, достаточно. Переключаемся на наш автомобильчик, на наш грузовичок, на наш мощный GMC, который сегодня за нас делает а, всю работу. И выдвигаемся, ребятки, к мосту. Давайте наметим опять-таки маршрут. Вы обнаружили автомобильную заправочную станцию. Здесь можно в любое время бесплатно заправлять машину. Но эту подсказочку я уже, кажется кое-где а, видел. Так, ну что ж, а выезжаем тогда. Нам сейчас необходимо сюда и вот по этой тогда уже теперь дорожки. Вот сюда, через речку. Ну, я надеюсь, мы справимся, да? Здесь у нас дорожка вроде бы должна быть, по крайней мере, нормальная. Ну, вот мы сейчас поедем и а, проверим. Ну, и сюда дальше к мосту. Поворачиваем здесь, получается, налево и приезжаем прямо к месту а, назначения. Ну что ж, маршрут просто построен. Предлагаю выдвигаться. Так, куда нам надо? Нам нужно развернуться. Ехать сейчас назад. Так, поехали, ребятки. Выполняем контрактик. Нам необходимо отремонтировать наш мост. Так, секундочку. Нам надо развернуться как-то сейчас аккуратненько. Нам надо сейчас аккуратненько развернуться. Тихо-тихо. Главное не повредить ничего. Так, аккуратнее, аккуратнее, родной. Давай-давай, выбирайся. Не повреди тут ничего. И так уже ворота в городе я сшиб. Сказал, что это не я. Так, ну все, ребят, выдвигаемся. Вроде бы здесь грунт нормальный. Наш Грузовичок не вязнет. Так, поехали, поехали. Теперь налево. Поворачиваем налево. Давай, давай, давай. Блин, что-то как-то не туда я выезжаю немножко. Ну да ладно. Я думаю, что наш монстр с этой задачей справится. Если что, переключимся на пониженную передачу и точно вылезем из любой передряги. Блин, как же нас все-таки бросает. Поэтому, ребятки, с газом здесь нужно быть предельно аккуратным и осторожным. Ну что ж, тянет, но... С трудом, но тянет, я вам скажу. Эх, дорожка фронтовая. Вроде бы пока уверенно наш грузовичок чувствует себя, друзья. Да, выбрали мы, значит, правильный маршрут. Если только сейчас на нашем пути не возникнет какое-нибудь препятствие. Черт, возьми, речка. Так, мне кажется, тут надо разогнаться. Так, давайте, ребята, разгонимся и преодолеем ее в вброд. Поехали. Газуй, газуй, газуй, газуй по максимуму. Так, наверное, надо было на пониженную переключиться. Блин, вытянули или нет? Друзья, вытяну, наверное. Давай, давай, давай, давай, давай. Так, выезжаем, выезжаем, хорошо, хорошо Тянем, тянем, отлично Выезжаем из речки мы Да, в принципе тут твердый грунт мы не, не, Наши колеса не проваливаются Не вязнут Поэтому нам, думаю, не составит труда Доехать до ключевого, для ключевого До ключевого места назначения Так, так, так Так, аккуратнее, аккуратнее В конце концов у нас ведь есть еще и лебедка Не надо про это забывать Замечательно, тянем ну что ж, ребят, вот такая игрушечка под названием Snow Runner у нас, да. То есть это симулятор вождения по бездорожью. А лично мое мнение и моя рецензия, да, краткая по, по первому взгляду на эту игру. Мне игрушечка нравится, я бы с удовольствием в нее поиграл и позалипал. Ведь братишка Scratch обожает не только симуляторы выживания, но и симуляторы вождения на какой-нибудь интересной, монструозной а, технике. А здесь ее в процессе прохождения будет гораздо а, больше. Так, ну что ж, поворачиваем налево и, я так понимаю, мы уже подъехали практически. У нас пошел нормальный асфальт. Здесь-то мы точно уже нигде не застрянем. Так, поворачиваем, друзья. Да, вот здесь бы я, наверное, сделал какой-нибудь скриншотик качественный. Так, ну что ж, совсем немного нам осталось доехать всего лишь навсего до Ключевой нашей вот этой точечки Давай, давай, родной Ой-ой-ой, ой, колесико, ребят, ты повредил Колесико повредил И теперь нам обойдется в копеечку Ремонт нашего транспортного средства. Блин, наверное, работодатель сменяет и сочтет, содрет. Ведь он по-любому знает, что машинка была целая. А теперь смотрите, какое у нас побитое, помятое крыло. Не то, что вот это ровненько, а этим, ребятки, я только что цепанул, ребят. Ну, капец, без аварии просто-напросто не обходится ни одна поездочка. Так, ну что ж, подъезжаем мы к мосту. Я так понимаю, здесь надо сейчас будет каким-то образом сгрузиться. Так, ну что ж, нам нужен сейчас срочно интерфейс. Давайте его вернем по-быстренькому Вот так вот И давайте посмотрим, как же здесь можно сгрузиться Так, сгружаемся, ребятки При разгрузке машины вам будет предложено несколько вариантов Так как один и тот же груз можно использовать для выполнения различных задач Эта точка разгрузки служит только для одного поручения Но другие точки могут подходить сразу для нескольких а, контрактов Ну что ж, принято, понято Давайте попробуем разгрузиться Так, разгрузка, ремонт старого моста Так, это у нас балки, я так понимаю Разгрузить Разгружаем балки И смотрите, ребят, как у нас динамично строится наш а, мост Отлично И, наверное, это что у нас? Это деревянный, да? А, ремонт моста продвигается успешно, но еще не закончится. Для его завершения нужно доставить в стройплощадку еще одну партию материалов. Груз находится на а, нашей лесопилке. Откройте карту, чтобы продолжить путь к этой точке. Так, ну я так-то уже привез лесом материалы, да? Так, Точнее, да, они у меня уже во втором прицепе, поэтому разгружаем и не обращаем внимания на это. Ну что ж, друзья, ремонт старого моста, я смотрю целиком и полностью завершается. Мы получаем повышение и переходим на новый уровень. Набрав определенное количество опыта, вы переходите на новый уровень. Каждый уровень открывает доступ к приобретению новых транспортных средств и модулей. Для некоторых задач а также требуется определенный уровень, чтобы открыть досье водителя. Нажмите F4. Принято. А, Понято. Так, ну что ж, награда 350 и 2100 каких-то денежек нам дали. Вот и замечательно. Мост новый. Теперь можно въехать, выехать с полуострова и добраться до гаража пора искать, ребятки, новый а, контракт. Ну, а новый контракт, друзья, а, за каждый выполненный контракт вы получаете деньги и очки опыта. За каждую открытую наблюдательную вышку вы получаете очки опыта. А По мере набора опыта повышается ваш уровень и открывается доступ к новым автомобилям и улучшениям. За набором опыта можно проследить в меню профиля, нажав просто-напросто на F4. Так, ну что ж, а, мы, значит, а, отремонтировали мост и получили совершенно новое задание найти гаражик. Ну, а искать гараж, ребятки, мы будем в следующих сериях по прохождению этой замечательной игрушечки под названием Snow Runner. Лично мне она понравилась. Я ставлю этой игрушечке 8 из 10 возможных баллов, потому что она реально мне зашла. Здесь крутой графоний, здесь крутая физика, здесь крутое окружение, друзья, и здесь есть, черт возьми, настоящая хардкорная атмосфера водителя. Ну а что ты, зритель, думаешь по поводу этой игры? Напиши, пожалуйста, свой комментарий. Я непременно прочитаю и теперь